Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами я, Эдриан А, у а, Так, привет, Хлоя, привет. Не а что вы не спите, привет. на улице вон ночь. Да, я не знаю. Про... Что-то вы заметили, что-то уже Максима три дня нету. Да, нет, два, три, нету. Ну, проведу, ну, и что? Ну, я пойду, проведу, схожу его. Так, так, так, так, Максим, ты где? Максим. Так, нет, мне надо зайти не через... Плак, на, покушай. Плак, когти. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, залезем мы через крышу. Скажем, что это повестка. Максим! Так, все, пока у меня не видит. Максим, ты где? И на первом, и на балконе, и дома нет. Ч у меня в сундуках? Так, какие-то шкатулочки. ё мою Нуру. Дусу. И книга. Ой, чё-то я сам печатаю. Привет, это я, Максим. Я бражник и майора Не надо было стать бражником Простите меня Он был бражником И нам об этом не говорил Плак, ты понимаешь Этот человек был с нами Весь день, каждый час С нами И наш друг был И он был бражником, а мы об этом не знали Но он сделал это с добрых побуждений Ну, посражались, было весело Так, мне сейчас надо домой идти а то меня сейчас потеряют. Что за мотылек? Чеплак. Прячься. Привет. О, здорово! А что ты? Да а я сама... залез а там в дерево. Ребят, Максима больше нет. Что? И... И что? Ну... Не Он мне вообще не нравился. Ну, его больше нет. Он ушел. Нати, он ушел. Дай почитать, дай почитать, дай почитать. Мне, мне, мне, дай первый. Что он удерется со мной? Хватит, дражни. Привет, это я, Максим, я бражник и майор. Мне надо было... Эдриан. Дай я прочитаю громче, чтобы все слышали его. Давай. Эдриан. И... что -то там было надо... Максим, я бражник и майор. Мне надо было стать бражником, простите. Простите. И там на стене было написано за место, то, что за место его приедут два каких-то, какие-то девочки две какие-то, кто-то приедет в нашу деревню, приедет сюда, за место его жить в этом в его доме. Поэтому я не знаю, кто это будет, но мне очень интересно, я хочу их уже увидеть. Поэтому, ладно, уже он ночью, Рассвет, давайте спать, мы еще не спали даже. Ладно, давайте спать. Ложись. Ложись спать. Да а ⁇ -мо ⁇